Оксана, тогда хочу вас еще раз поприветствовать в нашем маленьком таком онлайн-мире, который мы создаем два раза в неделю. Это проект Live Talk Customer Experience, который посвящен Клиентскому опыту, клиентскому сервису, клиентскому пути и все, что связано с клиентами в преддверии нашей ежегодной Customer Experience Management конференции, которая я надеюсь, мы сможем провести в комбинированном формате, встретиться уже в офлайне и для тех, кто не сможет приехать в Киев онлайне 18 18 сентября. Я еще раз представлю, вдруг кто-то сегодня впервые присоединился к нам и не знает. Меня зовут Алена Жупикова, я являюсь создателем и идейным вдохновителем компании ⁇ Когруп ⁇ Семь лет мы занимаемся тем, что мы привозим в Украину международных спикеров, и уже четыре года мы занимаемся тем, что развиваем клиентский опыт в Украине и повышаем культуру, клиентскую культуру ведения бизнеса среди наших украинских компаний. И сегодня я, конечно, с большим удовольствием и гордостью хочу представить нашу гостью, потому что я впервые знакомлюсь с Оксаной в онлайне. И очень в, это... в такие моменты я благодарю э, те обстоятельства, которые вынуждены нас выходить в онлайн чаще, потому что это дает нам возможность знакомиться с новыми людьми, раскрывать новые таланты и э, помогать вам получать ценные инсайты, ценный опыт от наших гостей. Наш гость сегодня Оксана Куликова, директор по маркетингу и цифровой трансформации промышленно-строительной группы «Ковальская» которая состоит из 12 предприятий и насчитывает более 4000 сотрудников. Оксана также имеет огромный опыт работы в других крупных компаниях. Она экс-директор по маркетингу MetroCash Carry Украины, в прошлом руководила маркетингом торговых интернет-площадок в странах СНГ, сформировала команду по маркетингу и разработала бренд-стратегию для Prom.UA, Зная, что в 2016 и в 2017 году была удостоена четырех, аж четырех наград Happy World Ukraine, а также получила призвание Best Marketing Team in Retail в 2017 году. Это просто колоссальный опыт, по-моему, совокупный уже более 16 лет в сфере диджитал и электронной коммерции 12. Я уверена, что Оксана сегодня с нами не случайно, ей точно есть, что вам сказать, чем поделиться. И сегодня, когда мы проводили тест днем нашей связи, все ли хорошо подключается, я еще раз убедилась в том, что даже для таких больших промышленных строительных групп, как Ковальская, если уже сейчас задумывается над клиентским опытом и готовы перестраивать эти процессы, я так понимаю, с ног на голову, да, и вводить понятия, клиентский опыт, клиентский путь в такой сфере бизнеса, то наверняка в такой традиционной сфере, как ритейл банк, FMCG, IT клиенты и гости, которые нас слушают, найдут, что подчеркнуть у вас и повзаимствовать вашим вашем experience. И, пожалуй, я начну тогда. Спасибо, спасибо. Алена, за такое представление. И добрый вечер всем. И спасибо за приглашение в... Дискуссии. Спасибо, что в пятницу согласились быть с нами, это действительно ценно и важно. Для меня это уже стоит, стоит традиционным пятничным интеллектуальным вечером. И, конечно же, я начну со своего традиционного вопроса, как в принципе изменилось поведение клиента за время карантина и уже вот этой осознанной турбулентности. Что клиент ценит на уровне гигиенической нормы и вау-эффекта? Расскажите, пожалуйста. Да, всем добрый вечер еще раз. И Алена, спасибо еще раз за приглашение. Отвечая на вопрос, на самом деле я думала долго, как ответить на этот вопрос, потому что если говорить про нашу отрасль строительную, то никак не изменился опыт. И вообще я хотела сказать изначально, что никак не изменился. Людям по-прежнему нужны эмоции, людям по-прежнему нужно живое общение. И карантин это очень ярко показал, да, что, находясь там в заточении, нам всем очень грустно и мы все равно хотим, и при возможности, если посмотреть на улицу или там вот возле нашего офиса, то очень много людей, которые сидят в кафешках, которые общаются друг с другом, да, то есть это все из нашей жизни не ушло и, слава Богу, мы не стали роботами сидящими дома и там за компьютерами больше, и только находясь там в какой-то виртуальной реальности. Вот, поэтому то, что касается клиентского опыта, эмоции э, все равно остались, впечатления и так далее. Что поменялось, скорее всего, естественно, это… Это все, ну, переход всего в онлайн, да, то есть людям удобнее заказывать онлайн, удоб, даже в тех отраслях, в которых раньше люди боялись или, ну, неохотно осуществляли заказы, особенно в продукты питания, вот в метро, там, 4 года мы развивали этот рынок доставки продуктов питания, и большинство на фокус-группах клиенты говорили, нет, вы знаете, вот мне нравится прийти в супермаркет, потрогать, выбрать помидорчик самому, мне нравится походить между полками, выбирать продукты, то в карантин, конечно, большинство начали пробовать онлайн-заказ продукта, вынуждено, потом уже к этому начали постепенно привыкать. Я думаю, что это научило людей новым навыкам в тех отраслях, которые были непривычны. До этого тоже там онлайн-образование, онлайн-покупки продуктов, питания. И тогда же у нас и квартиры начали онлайн выбирать, с менеджерами подбирать, смотреть планировки. То, что, в принципе, раньше только там в офисе продаж происходило. Вот. Поэтому традиционные модели трансформируются, и вместе с ними клиентский опыт. Я скажу, у меня тоже произошла трансформация в моем личном клиентском опыте. Более 12 лет я покупаю фрукты и овощи в определенной точке на определенном рынке. И во время карантина, ну, естественно, максимально ограничивал себя от социального взаимодействия и контакта с людьми, и даже торговая точка овощами и фруктами на обычном рынке смогли диджитализироваться. Они у меня принимали заказ в Вайбере, отправляли без контакта доставку овощей и фруктов и свежей зелени под дом и с помощью там карточки мы рассчитывались. Я говорю, потому что даже если здесь там, традиционный рынок смог таким образом, там, на, скажем так, это диджитализироваться, то понятное дело, что крупные бренды, там, такие как Metro Cash и ряд других уже понимают, что, наверное, это останется на уровне гигиенической нормы уже онлайн-заказы, о которых мы говорили много, там, 10 лет, но все хотели уйти в офлайн, но опыт показал, что, оказывается, можно жить в онлайне, это может стать просто для тебя привычной формой. Да, совершенно верно, просто это такой толчок и бизнесом и клиентам уже в более там онлайн-форматах. А, ну как бы сегодня тоже еще так говорят, что в интернете можно продвигать абсолютно все. Продукцию из любой отрасли, из любой ниши, даже бетон. Вот расскажите, какие методы, инструменты нужно использовать, чтобы построить эффективную маркетинговую стратегию? И делаете так. ли вы уже какие-то шаги для выхода в онлайн? Да, конечно. Ну, на самом деле в Ковальской еще до моего прихода существовал интернет-магазин единственное что это больше ну, такой онлайн каталог ассортимента товаров то есть там не совсем до конца работает корзина но тем не менее он есть вот если говорить про продвижение в интернете ну я бы не говорила про продвижение а в целом это норма иметь ну как бы должна быть информация о компании о продукции в интернете да потому что даже о бетоне, даже вот мы последние исследования, которое провели здесь уже там, в строительной отрасли, бренд-аудит мы проводили и спрашивали у клиентов, как вам удобно искать информацию, то на первом месте там была рекомендация коллег по рынку, второе место — это информация в интернете. То есть это норма для любого бизнеса. В первую очередь человек сейчас идет искать информацию в интернет, либо желание что-то купить, что-то узнать, что-то найти, все равно человек идет в интернет и ищет там информацию. Поэтому обязательно ну, должны быть как минимум там сайты компаний э, с нормальными контактами, информациями быть о бизнеса Что же касается строительной отрасли, да, сейчас мы трансформируем Цифровой опыт наших клиентов, мы его сейчас детально изучаем с моей командой, как раз мы с командой для этого сюда и пришли. Для, того, чтобы... для меня главный вопрос, можно ли продавать бетон в интернете. Да? И здесь у нас достаточно сложные продукты. И его, да, конечно, можно продавать, просто это будет специфическим образом, то есть нам нужно еще дополнительно давать какие-то консультации, сопровождающие материалы, то есть это проектные работы большие, поэтому просто так человек, ну, конечно, не придет и в корзину не положит там, бетономешалку, и ее просто так не закажет. Это работа там, и со строительными организациями, и с прорабами, которые проекты готовят для строительства. Вот, поэтому это такой вот какой-то комплекс будет информации, каких-то просчетов проектов, и потом уже дальше работа скорее с заявками клиентов, чем с, там, с традиционным e-commerce, как привыкли все там в FMCG. Вот. Но тем не менее там для тех же строительных организаций, прорабов, дизайнеров, ландшафтов и так далее, для наших дистрибьюторов, дистрибьюторов и дилеров. Для них будет традиционный e-commerce, потому что они точно знают, что им нужно, они заказывают там, палетами э, ну, там, определенный вид продукции, им просто нужно оставить заявку, и для них это будет ну, традиционный e-commerce, понятный с э, оформлением заказа. Mm -hmm. А какие на сегодняшний день диджитал-технологии все-таки должны быть внедрены в маркетинг, чтобы удовлетворять запросы клиентов? Может быть, не с вашей сферы, может быть, с других отраслей. То есть, что должно быть внедрено в маркетинг, в коммуникации, обслуживание, чтобы обеспечивать динамичное и устойчивое развитие бренда? Вы знаете, все зависит от отрасли, потому что ну, каждая отрасль, она она интересна по-своему, да, у каждого продукта есть свой клиент, и они все разные, поэтому говорить вот стандартный набор инструментов я, наверное, вам не назову, но точно маркетинг — это и есть уже цифровой опыт, да? маркетинг уже не существует отдельно от диджитал инструментов, потому что маркетинг — это уже диджитал, да, и... Если, ну, там, элементарно посмотреть на какими интернет-ресурсами пользуются украинцы больше всего, какие самые охватные, то становится очевидно, какими инструментами вам нужно пользоваться. Это YouTube, Google, социальные сети, Facebook и Messenger, Viter, да? то есть вам как бизнесу, ну, в зависимости от того, опять же, какой у вас бизнес, но вот вам набор инструментов цифровых, где вы должны быть, да? А что это может быть, если вашему бизнесу, ну, Нужен ViberBot или не нужен, тут уже нужно разбираться в зависимости от того, как, как, как, кто у вас клиенты, какое их количество, как они покупают или там, потребляют ваши услуги и так далее. Я знаю, что, ну, как бы, опять-таки, в вашей промышленной группе ну, uh, диджитал — это новизна, и вы тоже пробуете, делаете первые шаги. Расскажите, пожалуйста, ну, вот, какие ваши планы и с чего вы хотите начать развивать, ну, B2B сложные, действительно сложные промышленные продажи, через вот современный диджитал необходимый. Да? То есть куда вы двигаетесь? Будет ли у вас какой-то вот образовательный YouTube-канал? Или это будут какие-то смешные фильмы, мультики, где вы будете обыгрывать историю про цемент и бетономешалки? Расскажите. Ну вот вы все уже рассказали. Я не была на вашей встрече, на ваших закрытых рабочих группах. Да, смотрите, на самом деле действительно все очень интересно. Строительная отрасль действительно очень не диджитализированная, то есть мы вот, э, и как-то вот в моем профессиональном опыте так получается, что я изначально все время была в диджитал проектах в интернет, а потом все время в более традиционный бизнес и вот в метро. Мы действительно там цифровую революцию проводили, диджитализировали все. Теперь вот строительную отрасль, то есть с мы построили ки e коммерс для продуктов питания, о чем как бы раньше никто не говорил, все боялись, что мне привезут там гнилой помидор, если я сам его не выберу, да? Но тем не менее люди начали заказывать онлайн. Вот строительная отрасль, она такая же, то есть это прорабы, которые привыкли там постоянно быть на телефоне, вот мы сейчас погружаемся в это все, делаем воркшопы, общаемся с нашими клиентами, и там способ общения исключительно телефон, вот все привыкли этот телефон, позвонить, узнать там бумажные накладные и так далее. Вот, поэтому начали мы то, что уже существовало, это, как я сказала, это сайты с информацией, продукция компании, с контактами, что мы производим, как, кому обращаться и так далее, это e-commerce. А дальше, совершенно верно, вы сказали мое видение, что видеоконтент это, это тоже один сейчас из обязательных инструментов в интернет-маркетинге, потому что... Текстовую информацию люди и клиенты все сложнее потребляют, и видеоформат — это уже ну, там, основной способ потребления, он проще для восприятия, поэтому, да, мы будем развивать YouTube-канал. У нас очень много экспертизы, в строительстве у нас есть своя инновационно-технологическая лаборатория, которая разрабатывает различные рецептуры бетона. У нас есть технологии. В общем, у нас очень много внутренней экспертизы, которой мы будем делиться. Грубо говоря, там, лайфхаки, да, как положить плитку, чтобы там она не потрескалась, или как там залить фундамент. или можно ли там прыгнуть с какой-то, проехать, я не знаю, грузовиком по моей плитке, чтобы, как, как она, какая мощность, как выдержать, ну, в общем, или как нанести штукатурку, в общем, все, что касается там строительной темы, да, действительно, это будет YouTube-канал, это будет улучшенный e-commerce, действительно, с полным циклом, оформление заказа онлайн, а не заявки там, как сейчас, по телефону. И мы смотрим еще в сторону мобильных приложений, и их будет у нас скорее всего несколько. Я не буду рассказывать пока планы какие, но есть очень много направлений, которые мы можем оптимизировать и оптимизировать работу в том числе и нашего персонала и взаимодействия с нашими клиентами. То есть мы видим, действительно есть вещи, которые вот эти телефонные звонки можно убирать, оптимизировать и оцифровывать. Но на самом деле, как бы, вот, чем интересен ваш опыт, если вы на своем примере можете показать э, переход взаимодействия с клиентом полностью digital, то абсолютно для других отраслей это должно стать э, ну, просто must-have и не искать никаких либо оправданий или почему это быть не может. Да? Кто-то, помню, даже в одном из интервью из известных наших украинских инвесторов, сказал, если ты не войти, ты должен уйти. То есть каким то бизнесом бы не занимался, у тебя э, Вся твоя структура внутренняя и взаимодействие с клиентом должно быть построено на it инструменты на технологии Да, вот совершенно верно. Мы вчера буквально с командой тоже пришли к такому выводу, что рано или поздно все компании станут IT-компанией. Ну, просто потому что будущее любой отрасли, любой компании невозможно без IT-инфраструктуры. Да? Мы с вами сейчас говорим про клиентский опыт, но все же, я думаю, понимают, что мобильные приложения, сайты, интернет-магазины — это интерфейсы. Да? То есть, когда я прихожу в компании делать цифровую трансформацию, за этим стоит не только интерфейс, за этим строит, стоит изменение бизнес-процесса внутри компании, за этим стоит IT-инфраструктура, то есть все то, что... За этим нужно оцифровывать процессы, да, для того, чтобы они потом отображались в мобильном приложении, либо на сайте. Поэтому это такая... Эм, цифровые продукты интернет – это такая верхушка айсберга, да? а на самом деле меняются процессы в компании внутри, меняются сотрудники внутри, да, то есть у нас вот заводы в Ковальской это вот тоже люди, которые работают десятки лет, и они привыкли работать определенным способом, да, и мы вот до сих пор там, мы печатаем газеты для сотрудников завода, да, чтобы им донести информацию, потому что у них нет имейлов, e у них нет там мессенджеров вот поэтому это такая постепенная трансформация и внутри и людей и компании и тех же менеджеров которые будут тоже учиться пользоваться этими инструментами по обслуживанию клиентов поэтому это такой ну это целая вот трансформация всего бизнеса я бы так сказала. Да, классно заговорили про внутренние процессы, я понимаю, что наверняка там команды ваши устойчивы, давно которые с вами, они же говорят, нет, наши клиенты только хотят общаться с нами по телефону, им нужно только личное общение, и получается, вы еще сталкиваетесь с внутренним сопротивлением, потому что наверняка сотрудники что-то говорят, да, нет-нет-нет, давайте останемся в телефонах, как вы хотите там взаимодействовать через чат-бот, они от нас уйдут, есть ли такое сопротивление, или у вас там в команде есть люди, которые прямо амбассадоры изменений и максимально транслируют, зачем нужна вот эта технологичность. Как вы боретесь с теми а, старыми установками, которые сегодня нужно ну просто выкорчевывать, я бы так сказала, из сознания да. команд? Да, крутой вопрос. Смотрите, ну, в Ковальской такого сопротивления нет, потому что все идет сверху, да? то есть основатели компании и управленцы, руководители, они, это их стратегия, их видение, то есть они понимают, что нужно быть диджитал, нужно быть максимально доступными. Простыми, прозрачными для клиентов и быстрыми, да, поэтому здесь сопротивления нет, плюс если говорить о моей команде маркетинга, то это ну, новая команда, которая пришла со мной, и мы все эти изменения, инновации внедряем в Ковальске. Вот. а топ-менеджеры и управленцы компании они все настроены на то, что мы действительно будем разрабатывать новые решения и как бы все, ну есть командный дух да, и все готовы к этому идти но вот все то, что вы описали это все было в метро и это было очень тоже интересно только там была история не с телефонами а с печатными каталогами да? то есть вот, когда я пришла Вся компания верила в то, что печатные, вот печатные каталоги, которые рассылались людям в почтовый ящик с промо предложениями, вот они работают, и только благодаря им люди приходят в магазин, да, вот они получили акцию и они пошли. Вот, и вот приходилось два года, я меняла сознание компании внутри что диджитал работает, что интернет-маркетинг работает, что без каталогов, что мы все перевели в диджитал, и это тоже работает. И, конечно, ну, любые изменения в компании всегда тяжело воспринимаются людьми, да, особенно, которые там, привыкли многие годы так работать. Но когда поэтому нужна постоянно, во-первых, опять же, поддержка топ-менеджмента компании, SEO, то есть все должны быть сверху, ну, как бы, и весь топ-менеджмент должен быть заодно, да, что мы идем и мы трансформируемся. Во-вторых, это постоянная коммуникация с людьми, то есть мы постоянно, я постоянно рассказывала всем сотрудникам компании, как работает диджитал, что мы делаем, что мы меняем, что мы там... В чатные каталоги отключили, здесь включили диджитал маркетинг и показываем цифры, то есть постоянная коммуникация первых результатов, первых успехов, потом уже начали видеть, что продажи не падают, а продажи растут, количество клиентов не падает, а стремительными темпами растет, и со временем, конечно, уже все поверили, перенастроили, что действительно давайте вместе будем делать диджитал, потому что это приносит больше клиентов, чем было раньше в компании, но это да, это такая. Ну, для этого нужно иметь э, этот внутренний стержень, уверенность, идти вперед, да, и не сдаваться. Я как раз хотела задать вопрос, что лично для вас значит трансформация в дигитале, в крупной промышленной компании, но вы как раз ответили, что это стойкость устойчивости не сдаваться. Да. Несколько эфиров подряд мы обсуждали такое понятие, как сегментация клиентов. И от приглашенных экспертов они говорят, что сегодня тоже такая олдскульная практика, что сегодня профит и ценность для бренда дает персонализация. Настраиваете и конвертируете ли вы как-то персонализацию себя в компании? Ну, я об этом говорила еще в 2016 году в Метро, и мы это сделали, ну, то есть мы сегментацию в Метро в принципе не делали, ну, вернее, там была старая сегментация, но мы сразу же в 2016 году еще мы нашли стартап, который анализировал все, ну, там, большие данные, то есть мы уже начали работать с бигдатой, вот. и ну, в метро была отличная штука, которая для меня идеальна как для маркетолога, у каждого клиента обязательно должна была быть карточка клиента да? если есть карточка, значит мы можем идентифицировать клиента, соответственно мы видим все его покупки и мы можем, этими, ну, мы можем эти данные анализировать ими пользоваться мы анализировали полностью историю покупок и на основании этого алгоритмами разрабатывали персонализацию, то есть первые мы начали первый продуктовый ритейлер, кто начал в Украине, ну и наверное и среди коммерческих компаний в 2016 году мы начали делать Вайбер рассылки, когда Вайбер официально разрешил это делать массово как аккаунтом от компаний. И мы начали слать промо-акции индивидуальные для каждого клиента, не по сегментам, а конкретно клиенту. На основании его истории покупок, что он покупал раньше, мы ему предлагали текущую акцию, плюс рекомендации похожих по поведению людей и по его поведению, мы предлагали ему похожие продукты, и это очень круто сработало. Дальше мы работали с жизненным циклом клиента, то есть раскладывали каждого клиента, на какой стадии он находится, и дальше уже автоматизированными алгоритмами настраивали цепочки сообщений клиентам в зависимости от того, ну, соответственно, там, какое действие нужно предпринять, то ли его там растить, его продажи, или корзину наращивать, то ли его удерживать надо, то есть Абсолютно, да, персонализация не бывает, ну, то есть мы можем формировать кластеры похожих по поведению людей, но текущие там современные технологии, алгоритмы, анализа больших данных позволяют делать это персонально. Зачем тогда пытаться объединить людей в какую-то когорту, если, ну, если можно это сделать индивидуально под каждого. Насколько вы видите персонализацию сейчас в нынешнем бизнесе? Насколько это жизнедеятельный инструмент для вас? А в B2B это все одна сплошная персонализация. B2B это же большие клиенты, крупные сделки. Здесь основной инструмент – это менеджер по продажам, который непосредственно общается с клиентами, поэтому у нас все персонализировано. Единственное, что не очень автоматизировано, я бы так сказала, вот, поэтому как раз вот в этом направлении мы и будем работать, чтобы помогать отслеживать воронку клиентов, да, и его вот как раз lifetime value, то есть ценность клиента, его жизненный цикл и так далее. Uh -huh. Круто. Ну да, собственно, интересно будет за, на, наблюдать за этим, потому что я чаще всего вообще говорю, что в B2B... Нет, на самом деле нет большой разницы между B2B и B2C. Есть больше human-to-human, human, когда выстраивается человек с человеком, отношения между личностями, которые приводят к укреплению просто взаимодействия, если это идет между бизнесами. А дальше просто в бизнесе чуть-чуть усложняются процессы взаимодействия. Да, но вы знаете, там в FMCG компаниях и в ритейле гораздо сложнее вот эту вот human эту личность выделить, да, особенно маркетологам, которые все сидят в офисе, боятся спуститься в магазин, подойти к человеку и с ним пообщаться, и когда у тебя миллионная база клиентов, это было там и в проме, и в метро, то, ну, все равно она обезличенная, эта база, потому что у тебя там несколько миллионов клиентов, и ты их там, ну, Тебе сложно представить портрет клиента, да? мы пытались это тоже сделать. То здесь в B2B ты едешь на встречу с менеджером, ты конкретно общаешься там, с начальником там, стройплощадки, с э, закупщиком, с директором, руководителем, ты конкретно видишь этих людей, то есть они более осязаемые, потому что здесь прямые продажи личные и здесь проще ну, как бы для себя портрет клиента составить. Uh -huh. А какие, ну, вот сегодня функции должна выполнять правильно настроенная CRM-система в B2B-продажах? Если вы говорите, что у вас все завязано на персонале, да? на личности на взаимодействии менеджера с клиентом, вот. что вы будете цифровать, и что касается вот CRM, что она должна выполнять CRM на сегодня? Да, ну CRM в B2B это скорее вот как раз инструмент коммерческий, инструмент для продаж, да, то есть э, здесь нужно обязательно управлять э, всей историей взаимодействия с клиентом, то есть это то, что важно оцифровать. У нас это вот какие объекты у клиента, у нас на одном объекте там несколько домов может строиться. Вот, какие услов, какие там, сколько мы ему поставляли какого-то определенного материала, да, какие условия работы с ним? какие проекты вместе с ним были, и дальше, там где мы можем его подхватить, у нас там кросс может быть, то есть, потому что у нас много разных направлений, да и мы, по сути, там можем 80% строительства обеспечить своими материалами, и мы дальше смотрим, и это все разбивается в разные этапы. Да, то есть сначала там заливается фундамент, это бетон, потом э, строится дом, это уже железобетон идет, потом идет отделка, обустройство территории, и на каждом из этих этапов строительства мы можем там предлагать нашу продукцию. Поэтому это, вот опять же, жизненный цикл клиента и объектов и управление историей, взаимоотношениями, информированием о том, что происходит внутри компании, что мы можем предложить, как мы, какие у нас новинки, какие у нас новые решения, технологии и так далее. Вот, то есть CRM – это вот оцифровка взаимоотношений с клиентом. И управление, да, то есть это инструмент работы для менеджера, это его дэшборд, это его таск-пленер, ну, то есть это его план задач на день. Он должен открывать CRM и видеть, что сегодня он должен позвонить Ивану Ивановичу, потому что у него день рождения, завтра он должен позвонить в плане Ивановне, Потому что завтра у нее там по плану заливка плиты какой-то. Ну, то есть это вот, или, а сегодня там нужно еще позвонить тем, тем, которые делали запрос. Ну, в общем, это для них план работ на день, на неделю, на месяц. А что касается работы с жалобами. Ну, то есть как они у вас отслеживаются, как вы их фиксируете, фиксирует ли это CRM-система, есть ли отдельный а, департамент по работе с а, жалобами, как вы на них реагируете. Расскажите, для вас это подарок yes. или это страх-страх? А, ну, сложно сказать, но у нас есть, да, система отслеживания. Мы пользуемся внешним сервисом Экспиранза. У нас размещены QR-коды на бетономешалках, на сайте, на входе в отделах обслуживания клиентов, то есть везде, где вы соприкасаетесь, там, с Ковальской, на ТТН, когда вам доставляют товар, везде вы можете отсканировать QR-код и оставить отзыв. Да. И мы все, как топ-менеджмент, более того, мы получаем эти сообщения, мы видим оценку, мы видим отчет за неделю, сколько было положительных, сколько было негативных отзывов, и потом дальше с ними работаем. И да, у нас есть, ну, не департамент, но человек, который отвечает за обработку всех жалоб, рекламаций, и дальше он внутри компании распределяет, выясняет, добивается ответа и потом предоставляет его клиенту. То есть каждый случай рассматривается. И, в принципе, ну, это, это видно. У нас есть внутрикорпоративная сеть, где есть там, раздел рекламации, и все рекламации там фиксируются, и можно зайти почитать, посмотреть, кто разобрался, что за ситуация, как решили вопрос, то есть здесь все. Ну и поскольку у нас действительно достаточно серьезные объекты большие, у нас их, во-первых, не очень большое количество. То есть, опять же, это не массовый какой-то продукт, да, то есть у нас не поступает там миллион звонков в день. Вот, это там единичные случаи, и ну, мы их достаточно там, тщательно рассматриваем. В принципе, я так понимаю, что вы максимально жалобу урегулируете, возвращаете клиента обратно к себе. Да, конечно. Он остается вашим, ну, это очень здорово. Да, наша задача, вы знаете, вот компания Ковальская, она такая очень семейная... Компания, которая компания существует 63 года, опять же повторюсь, на заводах большинство сотрудников работают ну, там всю жизнь практически на заводах. И вот у всех культура компании такая, что все очень лично принимают этот бизнес. Поэтому каждый клиент, во-первых, знают всех в лицо, во-вторых, каждая, если это проблема, то она действительно все заточена на то, чтобы решить ее максимально, ну то есть как ответственная компания, uh -huh. решить, решить вопрос. Это здорово. Какие, какие, вот, мы говорим про маркетолога, да, про маркетинг-директора в эпоху цифровизации должны должен какими навыками, скиллами обладать там, директор по маркетингу сегодня в условиях там, тотальной диджитализации? Даже то, что вы понимали раньше, можно сделать в офлайне, мы понимаем, сегодня становится онлайн уже гигиенической нормой. Что нужно уметь маркетологу? Ну, маркетологу нужно иметь критическое мышление, нужно иметь всегда, видеть картинку в целом, видеть возможности, а не препятствия. Да? То есть маркетолог — это человек, который всегда ищет решения, ищет возможности в любой ситуации. Вот, поэтому и маркетологи — это те люди, которые драйвят изменения внутри компании, да, то есть это такие агенты изменений, это, в принципе, люди, которые постоянно, ну, креативят какие-то новые, генерации каких-то новых идей, поэтому… Маркетолог – это тот драйвер бизнеса, который и ведет к изменениям, и это, мне кажется, первые люди в компаниях, которые адаптируются к этим изменениям, либо возглавляют этот процесс изменений в компании. Да? То есть задача маркетолога – показать путь компании, куда и как двигаться, и в эпоху цифровых трансформаций в том числе. Вот. Поэтому ну еще, я бы сказала, дизайн мышления – Uh -huh. uh, вот новые инструменты, да, которые ну, не совсем уже новые, но тем не менее, если кто-то ими еще не овладел, то это крутой инструмент, вот как раз для создания инноваций, для генерации новых идей, для ухода от вот, вот стереотипов, догма у нас всегда так было, знаете, как часто любят говорить. Очень, вот да, да, как раз вот э, такой disruption, я это называю, не, простите, не, не знаю, как на русском подобрать это слово, но вот такой как бы человек, который приходит и говорит, а мы все равно будем, а давайте делать по-другому, давайте вот так попробуем, а что если там магазин будет без дверей, да? Вот, поэтому это как раз вот люди, которые, которые видят и, драй, ну, и инициируют изменения. Угу. Да, на самом деле я буквально недавно тоже слушала закрытую лекцию футуролога по человеческому капиталу и того, как изменятся функции задачи неважно маркетолога вообще всех команд в эпоху глобального внедрения искусственного интеллекта, и при этом люди все равно остаются главным активом, главным капиталом любой компании. Вот там ключевой месседж, который прозвучал, что сегодня мы должны перейти от режима «все знайки» да, к любопытству, непрерывающему эволюции навыков. и даже как бы самый опытный маркетолог сегодня должен учиться переуч и регулярно переучиваться снова и снова и постоянно развивать развивать новые навыки. Конечно, абсолютно. Современные компании, это же уже, ну, там, иерархии эти все, это же все бюрократии ушло в прошлое, и кто там не адаптировался, то точно не выживет, абсолютно. Маркетинг-директор сейчас нормально сказать, что я этого не знаю, я не знаю, у меня нет решения, и давайте там подумаем вместе. То есть все равно там эффективная работа, это работа в командах, в проектных командах, да, где каждый человек человек выполняет свою роль, приносит свои идеи и свое видение, поэтому, да, нужно адаптироваться к этому способу, что ты не там, не Бог и повелитель всех, и только я начальник, я сказал, и поэтому будем делать так. Нет, конечно, мы все учимся, все развиваемся, тем более в таких постоянно меняющихся условиях. Да, согласна. При этом тоже дополню вас, опять-таки, из той же лекции «Равина», он сказал, что сегодня нужно зафиксировать, что новые безграмотные — это те, кто держится за свои старые навыки, и те, кто не готов учиться снова и снова. Мне очень понравилась эта фраза, и вы сейчас подтвердили правильность его с хода слов и мыслей да, своей практикой и опытом. Управление маркетингом — это постоянное наблюдение. Как вы сказали, дизайн мышления, стратегирование и креатив. Как не выгорать в этом потоке постоянных челленджей? Хороший вопрос. Ну как челленджи точно не дают выгорать. Вот как раз, когда они есть, есть новые задачи, есть куда двигаться вот если все спокойно в бизнесе или там все хорошо все растет, то это неинтересно да? то есть вот как раз, как раз новые челленджи, новые продукты инновации это все дает возможность ну это все очень интересно это все тебе дает энергию мне кажется вот, поэтому. ну и менять отрасль менять свою ну, там зону комфорта с каким-то пери... каким периодом, да, если ты начинаешь ощущать, что я уже здесь все знаю и там не могу ничего нового придумать, да, то пора, наверное, куда-то двигаться и выходить из этой зоны. Поэтому для того, чтобы не выгорать, нужно менять, менять сферы, менять опыт, я не знаю, компании и так далее. Вот. Либо идти в собатикал такой-нибудь и отдыхать перегружаться, а потом заново приступать к новым челленджам. Как раз вы, Оксана, одна из тех, кто регулярно, там, с периодичностью раз в 3-4 года обновляете для себя отрасль, и вот в этой смене отрасли находите свой ресурс и такой как бы путь для развития. А есть люди, которые, наоборот, им нужна некая такая условная стабильность, да? И когда ты им предлагаешь пойти в инновации что-то новое, вот опять-таки мы сталкиваемся здесь с тем, что люди от, от каждого раза новых экспериментов выгорают, и им хочется вернуться в старую, привычную для себя парадигму мышления, парадигму там, коммуникации с клиентом. Как вот здесь быть с такими людьми, если они встречаются в командах? Особенно, когда... Это мы... не, это не маркетологи, ну тогда добро пожаловать в бухгалтерию, я не знаю, там еще куда-нибудь, но точно не в маркетинг, если человеку не интересны инновации и он хочет вернуться в традиционный, ну это другой склад человека. В маркетинге не может быть таких людей априори, ну то есть это такой человек вряд ли будет успешным. Я не говорю, что это плохой человек, да, для него прекрасно а подойдут другие там. Профессия, профессии, да, где он может абсолютно себя круто реализовать и там, я не знаю, быть там я не знаю кем ну что-то, где можно где какой-то постоянный один и тот же процесс и ему там спокойно и нормально, но маркетинг это же вообще не про спокойствие но, кстати, вот Кел Норстром, шведский экономист, автор книги «Бизнес Телефанк» наш почетный спикер Global Inspiring Forum, он уже третий год. Он на одном из своих выступлений говорил, что сегодня берите людей не за навыки, а за отношения. Любой навык можно развить за месяц, два, три, а его отношения, когда ему не все равно к тому, что он делает, гораздо важнее, чем те навыки, которые он обладает. Можно ли эту аксиому применить на сотрудников маркетинга? Да, можно, но я не совсем с ней согласна. Ну, вернее, частично согласна, потому что мне кажется, что человеку для того чтобы человеку было не все равно еще очень важно что делает компания для этого да? то есть если действительно компания делает классный продукт компания там ты можешь гордиться тем что производит компания если у компании есть культура определенные ценности а это невозможно померить пока ты не начнешь работать в этой компании да? то есть, брать людей а он уже приходит и уже как бы ему не все равно там и он там дышит к строительству, ну, это немножко странно, как по мне. То есть мне кажется, что люди приходят и в компанию начинают этим жить, и там вдохновляются теми продуктами, когда они начинают уже работать. Но, конечно, я согласна, действительно, люди там с проактивной жизненной позиции, которые действительно не отсидеть с 9 до 6, да, и мне там хоть что-то дом не горит, да, я встала и пошел, потому что нужно уйти, конечно это точно тоже не про маркетологов, потому что маркетологи, мы ну, там, и проектные люди, и мы люди результатов, которые, когда ты, если тебе нужно запустить компанию, ролик снять или какое-то мероприятие сделать, то ты никуда не уйдешь, пока ты его не сделаешь. Uh -huh. А лично для вас, когда вы берете людей к себе в команду, по каким ценностям вы должны сойтись в первую очередь? Вот две-три ключевых ценностей. Практично услышала, что еще? это я всем говорю. Вот вы должны вы должны быть реально активными, вот, э, быть, э, как это сказать, любопытными, да, не принимать все, как есть, а пытаться искать варианты решения, генерировать идеи. То есть маркетологи, они, для меня важно, чтобы они были идейными, чтобы они спорили со мной, чтобы они приносили свое видение, у них была своя точка зрения, и у них было свое мышление. Вот я всегда говорю, человек с умом, как бы это банально не звучало, но когда человек умеет задавать вопрос, а зачем я это делаю? Да? То есть я не просто это делаю, потому что мне кто-то сказал или там поставили такую задачу. Да? А когда маркетолог должен понимать, зачем он это делает, что это ему принесет, что ему, что, какой результат мы от этого получим. Плюс те усилия, которые я потрачу, на что они повлияют, да, вот, поэтому, ну, вот такие, наверное, ну, и командная, командная работа тоже очень важна, какие-то персональные качества, то есть я не терплю там токсичности, какой-то предубежденности и так далее, то есть может быть классный специалист, но если он токсичен и там не командный игрок, а я там один такой красавчик среди всех, то вряд ли что-то из этого получится. Это как раз то самое соотношение навыков и отношения. Да, в, да, абсолютно вот времени. согласна. Да, да очень... обучиться, обучить можно любого человека. Да. Вот главное, чтобы было желание, целеустремленность, какие-то амбиции, куда-то идти, желание развиваться. Вот в маркетинге, это очень, в маркетологах очень важно, вот постоянное желание развиваться, постоянно учиться, как вы говорили. Угу, супер. Кстати, дополню тоже недавно прочитала одно из свежих интервью Илона Маска. И на вопрос, какой фразой вы заканчиваете ваши планерки, ваши совещания, он говорит: я заканчиваю всегда фразой: скажите, что у нас плохо работает. Говорит, скажите, что у нас работает не так. То есть, говорит, я это делаю. Говорит, все, что хорошо, я и так знаю. А скажите, где я могу улучшиться? Мне очень сильно это понравилось. Возможно, кто-то сегодня, кто-то слышит, пригодится. Берите в работу в своих командах, особенно те, кто всегда любит совершенствоваться и двигаться вперед. Да, так, скажите... у, нас, у нас был такой operating partner, который в Метро, который отвечал за несколько стран. И вот он, когда приезжал британец, он реально подходил просто к любому человеку в офисе, начинал с ним разговаривать и вот спрашивал, чем я могу тебе помочь. И он всегда говорил, вот любой человек, подходите ко мне, может ко мне подойти. Если у вас, вы знаете точно, что есть какой-то ну, процесс или что-то, где можно что-то улучшить, оптимизировать, и расскажите мне и как бы абсолютно... Вот, в любой компании я считаю, что любой менеджер должен быть доступным, действительно, не сидеть там за семью замками в своем кабинете, где ты его не видишь, а общаться с людьми, с обычными, реальными людьми в твоем бизнесе, спрашивать у них, чем я могу тебе помочь. Да? Не он должен не отчитаться, а я как руководитель должна помогать своим людям идти там, к нашим целям. А насколько у вас в Ковальской реализована практика, когда топ-менеджеры общаются с клиентом? Есть ли какой-то день клиентов или выездной день, как он у вас называется, и практикуется ли опыт взаимодействия топ-менеджеров с вашим конечным потребителем, ну, с B2B заказчиком? Ну, у нас это постоянно, потому что я же говорю, что B2B — это постоянно и там крупные проекты, это и руководство общается, и все, все ну, там, Понятно, каждый на своем уровне, да, общается, вот, но с клиентами мы там постоянно общаемся. здесь. Настроение и поведение понятно, да? Да, конечно. конечно. Какие книги, подкасты, может быть, фильмы вы порекомендуете посмотреть для развития навыков маркетинга и управления клиентским опытом? Если мы сегодня уже говорим, что без развития и без улучшайзинга добиться превосходства в маркетинге невозможно. Ну, первая книга, которую я бы хотела порекомендовать, это книга про дизайн мышления, называется «Творча впевнений» на украинской мове, у нас есть издание, вот она как раз про тем, кому интересно про дизайн мышления, про процессы, как все, как это делать и как это происходит, можно почитать. А по клиентскому опыту лично мне очень нравятся книги вот, истории международных брендов известных компаний, как они строились. То есть я порекомендовала прочитать там, про Starbucks, про Nike, про Zara, как они строили свои бизнесы. Они то, очень много пишут и о своих клиентах, и, и по клиентский опыт. Поэтому того же Стива Джобса почитать его мышление, как он подходил к решению своих задач. Ну, меня такие книги вдохновляют. Круто. Берите на заметку, потому что действительно есть что сказать, да, есть чему поучиться в этих книгах. Я со своей стороны тоже как бы расскажу, что у нас в ноябре будет Джин Лим, это партнер Тони Шея, Тони Шей — это создатель компании «Запус», который был продан Амазону, и Джен Лим вместе с Тони создали свою консалтинговую компанию «Доставляя счастье». И прямо сейчас в этих реалиях они работают с новыми консалтинговыми проектами по изменению корпоративной культуры в новых офисах, новые офисы, которые стали гибридными оффлайн и онлайн, и вот в ноябре можно будет услышать такой мировой опыт от первого лица, где уже поделятся кейсами новой корпоративной культуры в таких брендах, как Starbucks, в таких брендах, как Facebook, и у нас будет уникальная возможность. На правах рекламы, я кратенько вам сказала, 28 ноября у вас будет такая возможность вживую слушать кейсы таких мировых брендов. И Оксана... Ну да, кстати, книга номер один по клиентскому опыту это доставляя счастье, действительно. Вот ее точно нужно всем прочитать, кого эта тема интересует. Я бы даже рекомендовала прочитать, подчет, подчеркивать важное и с завидной регулярностью перечитывать важное, чтобы знать, да. какие основные чекпоинты в этой книге. А, Оксана, у нас есть вопрос от нашей слушательницы Леси. Расскажите, пожалуйста, сколько у вас в команде маркетологов и с какими они компетенциями? Сейчас в Ковальское 15 человек. Компетенции это часть, это бренд-менеджеры, которые отвечают полностью за бренд-стратегию, маркетинг-стратегию конкретно своего направления развития продукции. Они знают там, рынок клиентов, ассортимент конкурентов. Вот, то есть их задача понимать свой рынок, понимать, какие есть возможности и развивать свой бренд и свое направление и продажи по своим направлениям. И вторая часть команды — это digital маркетинг, это вот новая полностью, которую мы формируем, и это… Интернет-маркетинг, люди, которые занимаются настройкой там, вот, всех интернет коммуникаций во всех каналах, это и сайты, и контексты, социальные сети, YouTube, Viber, рассылки, email, рассылки и так далее. И, и люди, которые занимаются развитием цифровых продуктов, как интернет-магазин, мобильное приложение, порталы и так далее. Спасибо за ответ на вопрос нашего слушателя. Я хочу сказать, что у нас час прошел очень быстро, как я и обещала. Да. А, и хочу еще раз поблагодарить вас за активное участие, за такой свой реально крутой опыт и опыт ритейла, и опыт промышленной компании. И в завершение я, конечно, хочу поговорить немножко не о профессиональном, а о личном и задать коротких пять вопросов в формате Блица, чтобы наши слушатели, и я в том числе, пользуясь этой возможностью и привилегию задавать вам вопросы, узнать вас больше как личность. Лично для вас. Что предпочтительнее, фильмы или книги? Книги. Книги. Урок ораторского мастерства или урок танцев? Танцев. Творчество, вот она. Тишина или музыка? Музыка. Каблуки или кроссовки? Кроссовки. Айфон или Samsung? Samsung. И последний вопрос. Офис, каворкинг или работа на удаленке? Офис. Вон, они все равно творческие люди, кому нужно взаимодействовать с людьми. Супер. Спасибо огромное за короткие ответы на короткие вопросы. Еще раз благодарю за этот интеллектуальный пятничный вечер. Я надеюсь, нашим слушателям было интересно. И мы, как обычно, по традиции в понедельник обязательно поделимся ключевыми тезисами, которыми вы сегодня поделились с нами. Спасибо большое. Было очень приятно. Очень взаимно. Друзья, я хочу поблагодарить сегодня, кто был с нами в эфире, и сказать, давайте вместе с вами будем делать наш клиентский опыт великим и классным, чтобы о наших брендах и о наших компаниях говорили не только в Украине, а за ее пределами. До связи в эфирах Кагрупп.